Добрый день, меня зовут Дмитрий, я работаю в компании «Нскафа». Сразу хочу извиниться за шум. Сегодня мы снимаем видео про тележки в производственном цеху. Тележки серии ВПУ в нашей компании выпускаются с платформы четырех х старых метров. Это 800 на 1400, 800 на 450, 600 на 900 и 500 на 800. Тележки 500 на 800 и 600 на 900. Изготавливаются из профильной трубы 30 на 15, а тележки больших размеров, то есть 800 на 140 и 700 на 1250, изготавливаются из профильной трубы 40 на 20. Конечно, усиленные платформенные тележки несколько дороже, чем обычные металлические тележки из-за своей металлоемкости, но зато благодаря усиленной раме они обладают огромной грузоподъемностью, которая достигает 900 кг на одну тележку. А также у них отсутствует проблема с отламывающейся, либо изогнутой ручкой, как у обычных платформенных металлических тележек. То есть раньше при эксплуатации платформенной тележки очень часто расшатывался узел крепления ручки платформенной тележки, платформ. И, соответственно, здесь у этих тележек серии ТПУ этой проблемы просто нет, потому что этот узел хорошо проработан. Кроме всего перечисленного в стандартной комплектации тележки серии ТПУ используются колеса большегрузной серии, которые делают тележки просто неубиваемыми. Крепление колес в тележке в данном случае болтовое что позволяет легко менять колеса на колеса другой серии. Например, сюда можно вместо большегрузных колес поставить полиуретановые колеса или колеса обычной промышленной серии, что, конечно, удешевит тележку. Но, на мой взгляд, в данном случае большегрузные колеса очень хорошо подходят тележке серии ТПУ. Итак, сегодня я вам рассказал про платформенные усиленные металлические тележки серии ТПУ. Надеюсь, мой рассказ был кому-то полезен. Компания SCAF вообще выпускает достаточно много различного стандартного оборудования, такого как стеллажи, металлические тележки, различные столы, отбойники, системы защиты. Но также мы изготавливаем и нестандартное оборудование по вашему желанию. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.